Привет, друзья! Мне тут задали вопрос, мол, что это ты все с камерами, пинпоинтами и лазерами совмещаешь? А как быть тем, у кого отсутствует вышеперечисленный функционал? И действительно, пользователей бюджетных машин и машин среднего уровня в разы больше. Поэтому будем следовать желанию большинства, тем более, что у меня в арсенале как раз такая машина имеется. Запяливаем и ткань и определяем с помощью линейки и маркера верхнюю базовую линию, вдоль которой ляжет вышивка. В данном случае это будет текст, набранный из символа встроенного алфавита. Устанавливаем пяльце в вышивальную машину и среди файлов, сохраненных в ее памяти, выбираем один файл, который представляет собой обычную строчку длиной 5 см. Создала я этот файл в программе и загрузила в машину, где он благополучно лежит, чего я вам желаю. Если у вас нет программы и вы не можете создать линию позиционирования, то пройдите по ссылке в правом верхнем углу ролика на YouTube и скачайте эту линию. Теперь мне нужно совместить эту строчку с нарисованной базовой линией на ткани. Для начала я поверну линию на произвольное количество градусов и передвину, грубо подгоняя ее положение под линию на ткани. А затем выйду из режима редактирования в режим вышивания, где можно перемещаться по стежкам и приступлю к более точному позиционированию. Выбираем первый стежок вышитой линии. Пяльца перемещаются и, опустив иглу с помощью махового колеса, мы точно будем видеть расположение первого стежка. Поднимаем маховое колесо и нажимаем плюс 100. Пяльца переместятся и под иглой окажется последний стежок. Теперь более-менее понятно, что нужно повернуть линию еще на пару градусов по часовой стрелке и передвинуть ее чуть влево. Возвращаемся в режим редактирования и поворачиваем линию, а затем перемещаем ее влево. Вот таким образом, повторив эти действия несколько раз, вы добьетесь точного совмещения вышиваемой линии с линией, нарисованной на изделии. Ура! Я добилась точного расположения строчки, и на экране монитора виден четкий ориентир. А теперь я воспользуюсь функцией «Добавить» и создам текстовую надпись, которую с легкостью размещу относительно базовой линии в режиме редактирования. Пока я верстала ролик, мне задали вопрос, а мол, почему сразу нельзя размещать так саму вышивку? Отвечаю. Во-первых, в строчке всегда легко найти первый и последний стежок, в отличие от других вышивок. Во-вторых, у Machine Brother, по крайней мере у моей, своя особенность в определении границ дизайна. И при повороте файла вышивки, конверт, в который был заключен дизайн, не меняет своего положения в пространстве, что усложняет позиционирование вышивки на изделии в режиме редактирования. Разместив текст или вышивку относительно базовой линии, запускаем вышивание. Я сразу перейду ко второму цвету, чтобы не вышивать ненужную строчку. Всем удачной вышивки и точного позиционирования!